Вами Валентин и мой сын Даня. Сегодня мы расскажем вам, как научиться подтягиваться на турнике, если вы не умеете подтягиваться ни, ни одного раза. Снимай перчатки. Это видео будет полезным не только детям, а и взрослым, потому что по такому же принципу. Могут научиться подтягиваться и взрослые. Поэтому смотрите видео, а помогать мне будет мой сын. Поехали. Итак, многие сталкиваются с тем, что их дети или же сами как бы, взрослые ну, не умеют подтягиваться на турнике. Ну, не уделяли этому внимания и в какой-то момент захотели научиться и не знают, как это сделать. Значит, для этого вам понадобится либо же ассистент, помощник, либо же э, просто обычная табуретка. В данном случае я сейчас расскажу вам, если это будет помощник. Значит, э, учимся подтягиваться для начала э, прямым хватом и обратным хватом на бицепс. Даня, покажи, э, подтянись один раз прямым хватом что такое прямой хват прямой хват это хват турника прямо палец обхватывает с обратной стороны большой рука сверху и подтягиваемся минимум до подбородка а стараемся выше хотя бы до уровня груди да. Даня, подтянись два раза прямым хватом ровно без дерганий Раз. Это было подтягивание прямым хватом. Так оно выглядит. Теперь Даня нам покажет подтягивание обратным хватом. Значит, Принцип обратного хвата точно такой же, только мы берем с обратной стороны, обхвачиваем турник, как бы подтягиваясь на бицепс. Значит, Ширина хвата где-то на уровне плечей. Обратный хват он легче, поэтому многим будет, будет проще изначально научиться подтягиваться обратным хватом. Возьмись обратным хватом подтянись два раза. Раз. Два. Не дергайся вниз, опускайся. Вот. Это так выглядят сами подтягивания. А теперь как... Как же научить ребенка подтягиваться, если он не может вообще ни одного раза сделать? Принцип такой. Значит, ребенок цепляется за турник. цепляется, будем сразу показывать. Но при этом висит. Подтянуться он не может, сил у него не хватает. Вы подходите и помогаете ему. Прикладывайте усилия, но при этом э, Делайте это так, чтобы Он напрягался, когда он подтягивает Не просто вы его подняли А чтобы он почувствовал, что ему тяжело Возьмись нормально, шире возьмись Поехали Таким вот образом, я помогаю Подтягиваемся Вот. Подняли ребенка Придерживаем, руками он держится за турник Теперь говорите Со всей силы напрягай руки Напрягай руки, напряги руки со всей силы, держись. Держись. Держись. Держись в верхней точке. Не отпускайся. А теперь медленно опускайся. И еще раз. Зачем ты спорьешь? Еще раз. Вот я ему помогаю. Раз. Напрягся со всей силы. Руки напряг. Напряг руки, не опускай. И теперь медленно опускайся. Спрыгивать. То есть таким образом он учит свои мышцы, в верхней точке он напрягся и медленно опускается. Таким образом он тренирует свои мышцы. Вот только что Даня продемонстрировал, как он может это сделать сам. Покажи, как ты без моей помощи запрыгнешь до подбородка, задержись и опустись сам медленно. То есть изначально ребенок может сам залезть в такое положение, потом отпустить ноги и медленно опуститься на турнике. Это без помощи чьей-либо. Также самый взрослый может делать без помощи. Таким же самым образом тренируем обратный хват. То есть залезли, напрягли руки, задержались, медленно опустились. Принцип точно такой же. Значит, для начала пробуем сделать это по 2-3 раза, не спрыгивая. При этом помогаем. В принципе все на самом деле нету ничего сложного. Самое сложное это первый раз. Дальше все у вас уже пойдет по накатами Значит научились делать один раз, пробуйте делать по два раза. И так наращиваете свое количество. Это что касательно подтягиваний. Дальше. Когда вы будете уже подтягиваться хотя бы три раза то нужно подтягиваться подходами там два-три подхода по тех два 3 раза с перерывом чтобы вы могли отдохнуть значит дальше я обещал рассказать еще э, про отжимания э, пресс и приседания значит, с подтягиванием понятно Раз, отжимания два, ниже Вот так выглядят обычные отжимания. Теперь, даня, прими еще раз упор лежа на отжимания. Если ребенок не умеет отжиматься, нужно помочь ему. Можно руками, можно каким-то полотенцем, поясом, неважно, это может быть все что угодно. Ну, удобно, конечно, полотенцем. Берем. В области таза. Потому что обычно у нас попа у детей. Таз падает вниз. Расслабь таз. Ложись, я тебя держу. Вот. Таким образом мы его придерживаем. И помогаем ему опуститься. Опускайся. Как отжимайся. Делай отжимания. И поднимайся. Смотри вперед головой. Делай отжимания. Как ты обычно делаешь. Легче так? Да. Давай. Таким образом мы... Помогаем. Ну и делаем столько, сколько получается. Сделали, например, 10 раз. Отдохнули. Сделали, допустим, еще один подход. Все. Вот. Принцип ясен, да? Дальше пресс. Пресс, я думаю, самое простое. Ложись. Покажи, как ты качаешь пресс. колени согни. Колени согнуты. Руки за голову. И небольшие такие скручивания в сторону коленей. Да, то есть не надо даже сильно доставать там до коленя. Для ребенка этого достаточно. Допустим, сделал 10 раз отдых. Еще 10 раз отдых. Ну и приседания. Вставай, Даня. Приседания, по-моему, тоже самое простое. Самое главное это Ноги примерно на ширине плеч. Чуть-чуть уже поставь ноги. Руки можно за голову. Так сложнее пятки. Обязательно следим, чтобы пятки не отрывались. Пятки не должны отрываться от пола. Стопа стоит ровненько. Стоп ровно поставь. Вот так. Ровненько. Спину стараемся не сгибать. Стараемся ровно держать. Ну, сделай 10 приседаний, не спеша. Колени не гуляют, ровно. Колени ровно держи. Не гуляй коленами по сторонам. За этим надо следить. И когда мы встаем вверх, мы должны выдыхать. Вниз мы вдыхаем, вверх мы выдыхаем. Правильное дыхание это тоже очень много значит. Колени не гуляют. Стоп. В принципе, вот и все. Надеюсь, я ответил на вопрос, который мне задавали, и кому-то еще помогло это видео. Всем спасибо за внимание, тебе спасибо за помощь. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось.